Вечно пьяный вечно Там паук паук, паук. Че ж паука отбояться всего так, ты мелкий ну, паучишка <звук>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 Just блин Я на окере яма <как> Я Я Я тоже не понял. Рэм? Крушив. Рэм крушить! Теперь все круто, да? Да ты издеваешься! Что делать надо? Надо снять эту штуку. Вот так? Yeah. Да. Аристов поступили требования. Ну! Но... Вся манга для взрослых была про орков. И не только это, еще орки и эльфы, орки и сестрички. А ну соберись, тряпка, соберись! Вас поняла, Кэп, подаю. Ну давай, еб ты, сука! Бля. Ну ч засола? Сэмпай, нас дети смотрят. Меня нифигу вовштырила. опять не надо ну нафиг теннис давай подрюкаемся без паники это же твои дети не забывай выполнить свой отцовский долг дохреть да, все это бред силы кабыл! ты че ты бля Она ну, исполнять не могу я уже выпила манны мои показатели выросли на 20 процентов быть не может она уже успела где-то думать? а то бля они ж не настоящие, ты только представь, Сяудзитон красавец, богатая, обработаешь ее, у тебя жизнь вся на мази будет. <связать> да да да, да <связать> девчат! Или вы мужики? Вот, <связать> моя женщина, не было ничего! Но мы с тобой и не семья! <связать> Я влюблен в тебя. <связать> Что? Не встретились-то пять минут назад. Будешь ли моей вайфу? <связать> Что за херня это? ква? ты уже ей стала. Полная хуй. <связать> Полная хуй. <связать> Полная хуй. <связать> Полная хуй. <связать> Меня <связать> зовут Дзян Мне 19 лет. <связать> Учусь в самой обычной <связать> шараге. <связать> и учебу <связать> дается мне просто. Мероприятие. <связать> <связать> <связать> <связать> Будет Да, наша бабушка из России. Алиса, это не напиток. М-м-м-м... Мацубоккари. Коньичио. У кого-нибудь есть очки, в которых можно смотреть только прямо? Я назвал это «Подавитель чувств 5000». And we gonna make the same mistakes again. If you want it, you got and take it. Got to Better watch. It.